Абисламидзе Александре, Сандро, родился в городе Батуми в 1970 году и проживает в нем до сих пор. Сандро закончил Батумскую среднюю школу. Будучи школьником, получил золотую медаль в ВДНХ за новаторские технологии. В детстве занимался йогой, в зрелом возрасте проходил обучение у тибетских монахов в пещерах Кайласа. После окончания школы получил три высших образования экономическая, юридическая и школа бизнес управления при правительстве Англии. Также два года изучал биржевое дело в Лондоне. Опыт в биржевой торговле – 17 лет. Создал свои торговые системы и является тренером по Форексу более 10 лет. Занимаясь биржевой торговлей, имел море свободного времени и решил потратить его на изучение арбитражного трафика, в чем сильно преуспел. Набравшись опыта, создал курс «Реальный трафик из соцсетей». Размер целевой аудитории, включая 500 живых аккаунтов с целевой аудиторией, 200 фан-страниц и 200 групп, более 50 миллионов человек. На данный момент является бизнес-тренером по торговле на Форекс, обучает созданию платного и бесплатного трафика в соцсетях и не только. Также занимается коучингом и доводит своих учеников до результата. В дополнение ко всему ведет тренинг по здоровому образу жизни, и может настроить человека на успех и удачу за небольшой промежуток времени. Мастер-практик сухого голодания. Проводил в сухом голоде 10 дней без воды и еды. А также обучает восстановлению зрения на 100%. Как обрести спокойствие души и тела. Как избавиться от многих заболеваний. Как вылезти из долговой ямы и преуспеть. Как восстановить сон и многое другое. От себя. В сферу своего характера. Я всегда любил изучать и придумывать что-то новое и делиться этим с другими, не задумываясь. Арбитражом я занялся, имея массу свободного времени, занимаясь биржевой торговлей. Одним глазом глядя в мониторы биржевых торгов, получая при этом хорошие профиты. В итоге, я уже 5 лет как действующий практик-арбитражник и гуру биржевых торгов. Предпочитаю бесплатные методы получения трафика. Они больше похожи на искусство, а не на бизнес». И в этом я нахожу своеобразное удовольствие – сделать что-то из ничего. Все, чем я делюсь, – это личный опыт взлетов и падений, пройденные школы мастеров и профессионалов мирового уровня. Я всегда рад новым знакомствам и ученикам. И если вы хотите чего-то достичь, я к вашим услугам.